Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Китай Стал Ближе и я, Владимир. И сегодня у нас такой дерзкий, довольно-таки, эксперимент. Мы будем соединять две колонии мессеров. Две колонии мессеров будем соединять, потому что, ну, надоели мне эти баночки, разные колонии. Вот одну колонию я буду... Та, которая вот новая пришла с маткой, а вторая, которая, которой матка умерла. Вот сегодня попытаюсь их соединить, хотя не рекомендовали мне, говорят, рискованно могут порвать маточку. Но что делать? Попробуем, поэкспериментируем и увидим, что у нас получится. Ну что ж, давайте для начала сейчас проделаем дырочку, подсоединим вторую пробирочку и уже попробуем, что у нас пойдет или не пойдет. Значит, пробирочку мы подсоединили и теперь давайте ожидаем ожидаем что они будут передвигаться у нас в сторону второй пробирки или нет Так они никак не хотят переселяться, даже не хотят выдвигаться в сторону э, арены. Давайте сделаем принудительно. В каком-то видео я видел, чтобы создать им дискомфорт, надо нагреть их лампу или что-то, поставить какой-нибудь ночничок или чего-то, чтобы температура повышалась, им стало дискомфортно. И они переползли уже в другую пробирку, в другое место. Но это было, там было в том видео, было переселение из пробирки в пробирку. Мне же сейчас гораздо сложнее надо провести эксперимент. Мне надо из пробирки через арену, причем арена довольно-таки большая для них, и чтобы в другую пробирочку. Тоже давайте ставим лампу, попробуем, что у нас получится из этого. Так они не хотят вылазить, нашел я здесь трубочку, давайте положим трубку. Трубка сократит расстояние, в принципе не так страшно будет, не надо спускаться вниз, туда преодолевать это расстояние, по трубке уже могут перелезть. Давайте поставим трубочку и посмотрим, будут ли они перелазить по трубке. А потихоньку движение началось по трубке они перелазят давайте смотреть что же будет дальше Вот что получается. Наша маточка туда-сюда тычется и никак. В середине трубки она застряла, не хочет она проходить дальше, пытается вылезти назад. давайте попробуем по-другому, давайте попробуем принудительно ее переселить немного варварский метод, но ничего, зато результативно, вот маточка у нас переселена Муравьи себя ведут немного неадекватно, дико бросаются на матку. Так что давайте я вот их решил подморозить маленько. И смотрите, вот результат подмораживания. То есть они у меня были в морозилке. В морозилке ровно 7 минут. После 7 минут они вот такие, вот все бездвижные. Посмотрим, что же будет дальше. Как назло сел аккумулятор. сел аккумулятор, не смог я доснять. Так что вот теперь доснимаю и показываю вам, что эксперимент прошел удачно, все, переселены, готовы мураши, переселились, прошло уже три дня, все, колония в норме, все успокоились, муравьи успокоились, приняли маточку, сейчас там тишина. Живут они своей жизнью, занимаются своими делами, так что будем продолжать следить за ними. Надеюсь, все будет хорошо и в этой объединенной колонии будет порядок. Ну что ж, оставайтесь с моим каналом, подписывайтесь, кто не подписанный, смотрите, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока, до новых встреч!